Друзья, всем привет, это канал Mother Russia, Вероника с вами, и это канал, на котором я рассказываю о жизни в США. И вот я осветила последний свой блог, почему 53% молодежи хочет переехать из России, жить в других странах, и что-то такая-то тема мне тяжело далась, и как-то грустно мне от, этой, от этого стало, и я сегодня решила такую более веселую тему записать. Для этого села вот как раз вот напротив елочки своей. Последнее время мы не рубим, не рубим, не покупаем срубленные елки, потому что нам жалко их. Да, честно, нам их жалко. Поэтому вот мы 4 года назад вот эту белую красотку купили, вот как бы до сих пор ей пользуемся. Ну поехали, давайте обсудим такую важную тему, что вы дарите своим мужчинам на Новый год. Смешались все, как на экране, россиянцы и американцы. Это такой для меня всегда тяжелый момент, что подарить своему мужу. Я все время гадаю, все время нахожусь в, в каком-то замешательстве, потому что я не знаю, что этот человек хочет. Потому что он мне говорит, что мне дарить ничего не надо. Но я же, ну он же мой муж, я же его люблю, мне же хочется его тоже сделать приятно. Не только чтобы он мне делал приятно, но и мне хочется что-то для него сделать, и поэтому я все время говорю какой же, какой же, какой же подарок ему подарить. Ну, и я вам расскажу, что я придумала в этом году. Может быть, идея не великая и не самая прикольная, но я вам покажу. Сегодня мне вообще не хотелось никак из дома выезжать. Ну, я вам говорила, что после вчерашнего или какого-то там последнего блога мне хочется немножко разгрузиться и повеселиться. И я сегодня сделала такой маленький шопинг, чтобы отвлечься. Тем более он был необходим. Я вообще не хотела никуда выезжать. Ну, вот я купила, у меня дети играют. Концерт у них завтра отчетный по фортепиано. Мне вот надо было им купить что-то строгое, строгие костюмчики я им купила. Это старшему бабочка, рубашка и жилет. Я не нашла ни одного приличного костюма, поэтому вот как-то так купила. Все это очень дешево мне обошлось, я вам сейчас скажу. А, рубашка 599, жилет 299. Ну, в общем, короче, очень все это так. Мне очень, причем очень понравился цвет такой черно-синий у жилета сзади. Думаю, что он будет выглядеть прилично на своем отчетном концерте. Младшему купила такой более или менее костюмчик наутика за 15 долларов. Я вообще давно говорила, что Америка это рай в плане покупок, что можно купить очень дешево. Можно купить и дорого, но я так думаю, что это будет их единожды выход в этих нарядах, поэтому и не стала заморачиваться. Поехала я, купила маме, у меня мама скоро приезжает, подарок не подарок, но в общем самое необходимое, купила ей тапочки, тапочки, представляете, за 10 долларов такие классные, мне понравились, у них запоминающиеся Подош, запоминающая подошва стопу, ну я думаю, что ей будет удобно. Купила розовый, потому что купила розовый халат. У нее был халат, перевезенный из Америки в Россию, Вот моего брата пес его съел, и ей нужен был другой. Я искала и столько искала. Они там от 10 долларов до 30 долларов их вообще в любом ритейле можно купить. Но я купила Кельвин Кляйн, розовый. Я сразу сказала, сказала, мама, он будет розовый, потому что почему-то фактура, и вообще вот он и цвет такой не очень сильно навязчивый розовый. Короче, мне очень понравился этот халатик. Я надеюсь, что маме он тоже понравится, несмотря на то, что он розовенький, да. Поэтому, как бы как-то так стоит он 27 или 28 долларов. Ну, надеюсь, что ей подойдет. Ну и пришли Сбилась моя камера, простите, перешли к самому тяжелому такому вопросу, это что подарить мужу. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы дарите своим мужьям, потому что у меня всегда большая дилемма, что же мне ему подарить, вот реально, ну вот что ему подарить. Человек всегда мне говорит, мне дарить ничего не надо, я себе как бы все куплю сам. Но в этом плане у меня муж такой, не хочу хвастаться, но он очень заботливый. То есть он вообще любит шопинг. И, допустим, я вот уже забыла, когда себе э, теплые сапоги покупала, потому что он всегда находит что-то со скидками, все моего размера. Он как-то так вот заботливо в этом плане относится. Но ну, это, в принципе, еще с юности у нас повелось. Он все время какие-то мне открыточки дарил. Я с ним, кстати, встречаюсь с 17 лет. Ой, боже мой. А, все время мне дарил какие-то открыточки, какие-то шоколадочки. Вообще вот в этом плане он был очень заботлив. И у меня всегда дилемма, ну что ему подарить? Ну не могу я ему подарить машину. Вот единственное, что вот ему реально нужно на сегодня, это машина новая. Но я как бы такое решение, я столько не зарабатываю, и такое решение единолично принять не могу. Поэтому как бы машину ему подарить не могу. Плюс у него нет каких-то таких... Хобби, как сказать, или увлечений. Ну, я там знаю, мужчины хотят там получить сертификаты там, по вождению самолета. Вот у меня подруга дарила своему мужу, потому что он хотел научиться водить самолет. И вот она ему дарила эти сертификаты. Я бы тоже с удовольствием это подарила, но мой муж как-то к этому очень равнодушен и это такая печалька, вот я знаю, он единственное, что вот человек любит, он любит плавать, но я не могу его перевести сейчас куда-то в теплое место, тем более я его уговаривала, поехали в Доминикану, поехали в Доминикану, я сказала, не хочу я в эту Доминикану, чего я там не видел, плевать я на нее хотел, ну и мы так вместе условили, что мы поедем летом в Европу, вдвоем в этот раз, да, обычно я в Россию одна лечу, он здесь остается, но вот решили, что в этом году не сэкономим деньги и поедем в Европу, отдохнем вдвоем с ним, ну и поэтому как бы море отпало, бассейн ну какой мы сертификат бассейн у нас вот мы ходим в Пенсбери бассейн, он стоит там 5 долларов человека в любой день, встанет и пойдет, если захочет. Ну в общем, короче, у меня каждый раз дилемма. Я ему столько всего дарила, вы все, кто живут в Америке, знаете, в Америке вещи это не ценность, ну то есть у нас забиты шкафы и там... Уже эти сбирками и у меня вещи лежат, и у него вещи лежат, мы не успеваем их носить. Если бы у него какая-то работа была такая подразумевающая, носить разную форму одежды, то, может быть, да, в этом был бы, была бы какая-то суть, был бы какой-то интерес, но у него работа, где он носит спецодежду. И клево бы, я ему хотела бы подарить там какую-нибудь обувь. Но он засранец сам себе купила. Вы знаете, что если в Америке ты покупаешь, по-моему, 400 долларов стоили ботинки его рабочий, вот он их купил два или три года назад. Но он еще их будет шесть лет носить как бы, я бы хотела ему что-то такое купить, но у него это все есть, и я каждый раз думаю, ну что, ну что, ну что тебе подарить, любимому? я знаю, ты посмотришь это видео, каждый, вот сколько мы ему что-то, и браслеты какие-то покупали, ну мне нравятся украшения у мужчин на руках, браслеты, и одежду покупали, и что только не покупали, и он ничем этим не пользуется. Он в этом плане неблагодарный. Вот я хочу тебе, любимый, сказать, ты неблагодарный. Вот он ничего что подарит? Там коралловые бусы, там, не знаю, жемчужные бусы, пластиковые бусы, я все ношу. Все периодически я одеваю, я от этого получаю кайф. Для него, ну, нет у него в этом удовольствии. Это так печально, ведь мне хочется им сделать приятно. Мне тебе хочется сделать приятно, Ну, короче, вот он любит Starbucks кофе, и ничего лучше я не нашла, как подарить ему панитони который он тоже любит есть, как подарить ему, э, ну, там, парочку штанов таких спортивных, в которых ему будет удобно ходить дома, потому что дома он тоже почти не бывает, он дома два дня. Вот, парочку таких вот штанов, которых ему будет удобно, и я решила в этом году воспользоваться хитростью всех американцев, подарить ему гифт card и вот этот гифт-карт от Starbucks я ему купила, я, кстати, Starbucks кофе не люблю, не очень, точнее, люблю, меня вполне устраивает Вавовский кофе, ну, в общем, короче, я решила ему подарить гифт-карт, ну, думаю, может, вот Будет ему приятно, будет он пить этот кофе, ему будет приятно Но мое самое главное разочарование произошло в этом Старбаксе Думаю, ну что я только гифткарт Я вообще туда не езжу практически Думаю, куплю я там себе кофе Ну и идиотка на свою голову, думаю, что буду покупать кофе Куплю какое-нибудь, что-нибудь эту этукое мне захотелось И купила я white chocolate mocha Вот это хрень вот эта хрень за 5 долларов. Фум, даже запах мерзкий. Короче, как только я это отпила. Ну, в общем, короче, обошлась, вот, вот, вот обошлось мне вот это в 5 долларов. И еще, естественно, доллар я оставила на чаевые, потому что я сама в этой сфере работаю и понимаю, что это делать нужно в Америке. Как бы вам этого не хотелось, делать это нужно. И, в общем, короче, сейчас пойду это и вылью. Это такая гадость, это какой-то кофе смешанный с сиропом и еще с какой-то брудой. В общем, ббб, ббб. Я вообще, оно такое сладкое, я не пью ни сладкий кофе, ни сладкий чай. Я очень люблю сладкое, но не люблю вот эти вот сладкие горячие напитки там, Я люблю кока-колу сладкую, я люблю там что-нибудь там джинджерал, это я все люблю, но сладкие горячие напитки, какие как чай и кофе, я да не могу пить хотя чай могу в принципе с вареньем чай могу но вот вот как бы вот такая вот такое у меня разочарование думаю ну что такое вы же Starbucks я причем когда в индахами работала мы продавали там кофе Starbucks в нашем ресторане и он был ничего и он был кстати вполне ничего но вот здесь вот б ну я вот так вот Напишите, пожалуйста, что вы дарите своим мужчинам, особенно когда у мужчины таких явных развлечений, да? И я, не надо там писать, о, подарите ему там. Золотое кольцо с бриллиантом за тысяч долларов. Нет, давайте из какого-то из чего-то реального поговорим, исходя. Потому что, ну, вот мне интересно, что вы дарите своим мужчинам. Мой мужчина не пользуется ни галстуками, ни там пиджаками, ни там чем-то таким, ну, ни запонки не носит. Что можно пора, чтобы могло его порадовать? Допустим, как меня, какие-нибудь там новые сережки, да. Напишите, что вы им дарите. Я помню, в России мне было так удобно. Ну, допустим, кто-нибудь сказал, брат говорит, я хочу новую качелю на свой участок. И там мы там скинулись, нас там шесть человек в семье. Мы в шестером скинулись и как бы эту качелю ему купили. И прикольно, и ему приятно, и ты голову себе не ломаешь. А тут ну что делать? Как быть? Что подарить? Не знаю я, тем более, что я же говорю, что мне в этом плане с мужем повезло, он такой заботливо все время что-то покупает, не успеешь что сказать, он уже вообще любит это дело. Вообще мужики такие же шопоголики, как и женщины. Я вот Если моему мужу надо расслабиться, я знаю, что ему надо уехать куда-нибудь на шопинг. Тогда он расслабится, он всего понакупает, домой понакупает, и ему приятно, и нам хорошо. Вот. И вот он у меня это дело любит, и в интернете все, все время покупает, и в магазинах все, все время ездит, покупает. Все время говорит, не, не берите, я сам себе все куплю. Ну Мне же тоже хочется, мне же тоже хочется вклад в себя так что вот так хотела поговорить на тему мужских подарков пишите что вы думаете не говорите про алкоголь а, я жена и вот как бы чужому мужчине да вопросов нет своему не буду не буду своему алкоголь дарить все пока пока если видео понравилось если елочка моя как нагнуться как я не знаю чтобы вы ее видели если елочка моя понравилась, пальчики вверх, эм, пишите в комментариях про подарки, но ну, напишите мне, праздников-то впереди много.